Скромный Барт, покинул свой причал, Отправился в путь и ведьмака повстречал, То Герл, белый волк, о нем я буду петь, Что дьявольских эльфов сумел одолеть. Сзади подползли, хоть это стыд и срам, Сломали мне лютню и дали по зубам, Целился тот черт мне рогом прямо в глаз. Ведьма крикнул, вот твой смертный час. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой, воу, wow. Ведьмаку заплатите, зачтется все это. И чеканы, и монета и чеканной монета его, Ведь могу заплатить, зачтемся все это. Он ходит на край земли, отправиться готов, Сразить всех чудовищ, убить всех врагов. Он эльфов всех прогнал